Здравствуйте подписчики моего канала Вот мои Мускусные уточки красавца Уличного Содержания Вот сейчас на улице минус Там у меня насосик качает Шлангом сюда воду У них водичка вроде есть Ну и снежок появился Так что они В принципе у меня Воду имеют также кормлю я их в принципе отрубями комбикорма немножко там специально сельскохозяйственным дешевым которым там тоже море этого комбику фу блин, отрубей море в этом комбикорме где-то мешок по моему рублей 350 или 400 ну там где-то до 70 процентов отрубей плюс еще попадается какая-то какое-то зерно в принципе им это хватает вот сейчас сегодня одну уточку на продажу забил даже она немножечко была с жирком хотя ну там совсем чуть-чуть потому что уточка все-таки она не жирная такая но в гуске у нее жирок присутствовал значит в принципе они хорошо это наедаются отъедаются в общем посмотрим кого вот здесь оставим кого-то не оставим ну, на следующий год в принципе подумаю может оставлю побольше потому что ну очень неприхотливая птица сама себя разводит сама себя вводит блин в общем проблем никаких только единственное, подавай подавая корма и воды все Два критерия, что им нужно. А все остальное они сами очень хорошие мамы. Посмотрим сейчас на уличном содержании. Что у нас как будет. Ну, говорят, до минус 15, до 15 они выдерживают ну, в лед. Но случае чего там у них вон, есть сарайка старая. Но там чуть потеплее будет. Ладно, все, спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем. Пока и удачи вам!